по соседству с одной девочкой, жила неприятная и злая женщина. Девочка ее побаивалась и не любила, за что часто мама и папа ее ругали. Говорили, что так нельзя, и на самом деле их соседка очень хорошая. Однажды, когда у мамы был день рождения, соседка преподнесла ей десять черных роз. Все удивились, конечно, такому презенту, но розы не выкинули, а поставили в вазу в детской комнате. Полночь из вазы с цветами высунулась рука и стала душить девочку. На счастье девочка смогла вырваться и прибежала к маме и папе. Она им все рассказала, однако родители ей не поверили. Следующей ночью История с рукой повторилась, но девочка снова смогла спастись. На третью ночь девочка перед сном сказала, что отказывается спать одна. Тогда папа решил лечь в ее комнате. В 12 часов ночи из вазы опять вытянулась рука и попыталась схватить девочку за горло. Папа сразу вскочил, схватил нож и отрубил один палец на руке, после чего рука исчезла. На утро родители пошли выбрасывать букет и встретили соседку. У женщины была перебинтована рука. Увидев это, они все поняли.